то берег тебя вечно и в вечность ушел, Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь, Запиши нас в историю, горестной пылью и рубцом материнской сердце отметь, Запиши нас в историю.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 от привала к привалу От звезды до звезды От беды до беды Помяни нас и гордых Атагой победной Ни наш шаг не сошедших Со взятых вершин Ни трибунной речью Ни строчкой газетной На скрижалях великой Любви запиши Не трибунную речью Не строчкой газетной На скрижалях великой Любви запиши Помяни нас, Россия В извечной печали Злоторусую косу свою расплетя На оставшемся помнить И жить завещали Жить, как коротко прожили мы для тебя. Мы оставшимся помнить и жить завещали, Жить, как коротко прожили мы для тебя. Спасибо.